Популярные истории были с золотом, да, то есть, золото себя вело таким образом, что была коррекция, коррекция была где-то на 1160, я говорил, что покупать 1150-1200, да, интересные уровни для покупки золота, а почему корректировалось золото, то есть, ну, по сути, оно доходности не дало да, по итогам года, примерно на каких значениях мы начинали, ну, прибавило, может быть, 3-5 процентов. А почему была вот эта вот волна некого такого снижения, если вы опять-таки обратите внимание, снижение было до ноября месяца, декабря. И только в ноябре-декабре месяце начался вся какой-то такой бурный достаточный рост. А почему? Потому что опять-таки вопрос стоял ограниченной ликвидности, сокращение балансов и доллар действительно глобально был самой, самой интересной валютой. А так как золото рассчитывается в долларе, глобальное укрепление доллара ко всем валютам имиджен Markets привело к тому, что золото снижалось, снижалось до 1160 50 долларов за тройскую унцию, но начался рост, когда начался рост, все увидели спасение в золоте в тот момент, когда начали рушиться рынки, да, начали рушиться в первую очередь американский рынок, падение там более 15 процентов составляло, да, то есть вот в этот момент как раз мы и видим, да, что ноябрь-декабрь месяц, было неких так, таких два локальных дна, и после этого золото начало достаточно бурно расти, но опять не сказать, что активно как много, но 10 процентов все-таки золото прибавило. Но если говорить опять-таки о промежутке в 12 месяцев, за 12 месяцев в принципе там золото принесло бы при прочих равных условиях там порядка 5 процентов роста, если мы сравниваем в рублевой доходности 12 процентов ослабления рубля, если бы вы находились в золоте, Порядка 17% можно было бы заработать, но опять же, учитывая спреды в 3-4% в банках, через банк, через ОМС вы бы ничего не заработали. Через физическую покупку вы бы ничего не заработали. Заработали бы, если бы покупали IT.